в котором я размещаю информацию в текстовом формате и дублирую видео из YouTube. Заходите, подписывайтесь, буду рада вас видеть в моем Telegram-канале. Итак, фиктивная точка Белая Луна, наш ангел-хранитель, представляет собой точку перигея, наиболее приближенную к Земле точку лунной орбиты. В карте лунных соответствий Белая Луна родственна по характеристикам с Меркурием. Планета отвечает за создание и функционирование связей в окружающем мире. Цикл Белой Луны 7 лет. Она показывает связь со светлым эгрегором. Каждые 7 лет Белая Луна возвращается на то место, где она находилась в момент рождения человека. Можно сказать, что все возрасты, кратные семи, счастливые. В гороскопе каждого человека белая луна характеризует светлую карму и находится в определенном астрологическом доме и знаке зодиака. Это ваше место силы. Транзит белой луны по знаку земной стихии, по Козерогу, помогает достижению целей, получению реальных результатов от приложенных ранее усилий. Можно ожидать улучшений в глобальных масштабах. Во многих государствах устанавливается порядок. Происходят положительные изменения в мировой экономической политике. Белая Луна в Козероге ⁇ это светлый Сатурн. Главный управитель знака Козерог ⁇ Сатурн. Строгий учитель. Планета норм, правил и ограничений. Вторым управителем Козерога является Уран. В период транзита белой Луны по Козерогу мы можем говорить, что... В этот период светлый уран оказывает на всех нас благостное влияние. Уран независимый оригинал. В ближайшие 7 месяцев, пока Белая Луна будет двигаться по знаку Козерог, в мире появятся новые харизматичные лидеры, талантливые стратеги, революционеры, люди, формирующие общественное мнение с развитым чувством долга и ответственности перед людьми. Белая Луна в Козероге оказывает защиту и поддержку тем, кто готов ставить реальные цели и достигать их, соблюдая дисциплину, обязательность и умеренность во всем. В ближайшее время важно определить глобальную цель, составить план работы и действовать. А результатом будет не только собственное возвышение, но и улучшение качества жизни других людей. Сатурн планета кармы движется по водолею до 7 марта 2023 года белая луна в козероге кардинальная земная делает сатурн мягче добрее все мы почувствуем потепление в ближайшие 7 месяцев через разумное самоограничение самодисциплину каждый человек может прийти к очень высокому уровню развития Поэтому стоит воспользоваться этим периодом и составить долгосрочные планы, не откладывать на потом и заняться процессом реализации главных жизненных целей. Экономно расходая свои ресурсы, довольствуясь малым, обходясь самым необходимым, можно добиться многого в ближайшие месяцы. Начинается отличное время для того, чтобы что-то возводить, строить, укреплять важно честно и до конца выполнять свой долг не ожидая получения регалий хорошее время для тех кто занимается карьерой для кого профессиональная деятельность имеет главное значение в этот период смогут подняться вверх по социальной лестнице достичь профессорской степени те для кого эти темы актуальны наконец-то удается защитить диссертацию или получить одобрение со стороны государственных органов на реализацию грандиозного архитектурного или любого другого проекта. Правильные технико-экономические обоснования проектов помогут открыть многие двери и заняться их реализацией. Главное соблюдать правила и законы, соответствия им. Как правило,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 Если есть проблемы с позвоночником, с вкусной системой, зубами, сухожилиями, то лечение начатое в ближайшее время, пока белая луна движется по козерогу, даст очень хороший результат. Соответственно, работа, связанная с этим, позволит стать успешным в социуме. Путешествия в горы, уединение, отсечение всего лишнего.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 Астрологически можно рассмотреть любую ситуацию и найти выход. Также в период транзита белой луны по Козерогу обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки давно затянувшийся процесс. Люди в это время готовы к революциям по идейным соображениям, к борьбе за свободу, равенство, братства Очень важно найти единомышленников применять креативный, нестандартный подход к делам. И тогда удается получить желаемое. Старайтесь включаться в новое, в современные проекты, течение, направления. Если кто-то ищет работу со свободным графиком, то ваши старания увенчаются успехом. Интенсивно развиваются инновационные технологии, сфера информации и связи, астрология и астрономия, точные науки, усовершенствуются космические аппараты и авиационное оборудование. Если вы интересуетесь новым и современным и применяете это на практике, то у вас все получается в жизни. Молодежное течение, политика. Объединения по интересам играют большую роль в жизни каждого человека в ближайшие месяцы и помогает достичь желаемого. Ценность собой представляет независимый, нестандартный подход к тому или иному вопросу, а также альтруизм, но и соблюдение норм, правил, законов. Чувственно-эмоциональные связи в это время не являются главными многие готовы посвящать себя другим людям и раскрываться через общественные отношения если хотите добиться успеха нужно становиться неформальным лидером вести людей вселять уверенность обретать свободу создавать объединение единомышленников по положению белой луны в личном гороскопе можно четко увидеть в чем заключается духовная задача человека, каким образом и через какие жизненные сферы данная личность может полноценно развиваться, поднимать свой уровень вибраций. И наоборот, Черная Луна показывает, какие недостатки и пороки тащат человека на дно, приводят к понижению уровня вибраций. Кому интересно прояснить для себя эти моменты, понять потенциал своего личного гороскопа, записывайтесь пожалуйста на личную консультацию контакты на главной странице и под видео с 13 июля 2021 года по 12 февраля 2022 наилучший период для козерогов а также для тельцов и дев если в вашей натальной карте белая луна в этих знаках вам также сопутствует везение ваши ангел-хранитель всегда будет рядом поэтому ставьте перед собой грандиозные цели и планомерно двигайтесь в направлении их реализации для скорпионов и представителей знака зодиака рыбы в целом благоприятный период если вы следуете общим рекомендациям о которых я говорила выше овны раки и весы в меньшей степени подвержены благотворному влиянию белой луны но это не значит что перед вами будут постоянно возникать препятствия усиливайте транзитную белую луну в козероге и она окажет вам помощь и поддержку все то о чем я говорила выше актуально абсолютно для представителей всех знаков зодиака если же человек проявляет гордыню совершает плохие поступки принимает благо которые предоставляет белая луна и ничего не отдает взамен то есть принимает все как должное то можно остаться без небесной помощи и поддержки при транзите белой луны по козерогу легче и быстрее достигаются цели появляется больше возможностей для карьерного продвижения люди становятся более трудолюбивыми и внимательными к деталям начинается благоприятное время для трудоголиков и карьеристов но главное чтобы ваши родные и близкие чувствовали себя комфортно не забывайте и им внимание уделять сохраняйте баланс между